Привет, ребят, с вами Кенни Офер. Щет, я забыл. Вы скажете, что? А то, что я ухожу с Бравл Старса. Нихуя. *я! Как бы я не хотел покидать эту в кавычках чудесную закрытую кавычка. Игру, я не хочу больше в не играть. <зв> Поэтому <зв> сейчас будем. Играть на стул, и выносить всех под конец моей карьеры Браво Старсера. Полтора года я в это говно играл. Но не то, что Браво Старсер мной говно. А то, что она испортилась. все пропало. Я конкретно хочу посливать кубки. Мне не жалко. Даже лайк, подписку, колокольчик не буду с вас требовать. Эта машина становится злой. Who else likes? В общем бы выносил я их сейчас моя самая главная задача одолеть эдгра. Поиздевался, ха-ха. Не, ну, конечно, я бы хотел бы... ...бы ему подмигнуть, но, блин, а у меня не такие пины стоят. Да кем вы себе возомнил? <свист> <свист> вы, крыса, ненавижу вас. Так, Найф... ни а. Сосать. Плюс лежать. Макс. Да, вы меня не узнаете. Я сильно изменился за это время. Я это знаю. Блин. Какого хрена? Мелкая гадина. Yeah. He... Видите, видите, шулупон не может меня вынести. Аму, а может? Ах, какая она такая гадина. Значит, пойдем броком выносить всех. Кто, кстати, получил скин за брок? Уверен, большинство его купили. Я, кстати, тоже его купил. мусор, Иди. А, ни хрена, я пятое место занял. Возможно меня будет в некоторых местах не слышно, поэтому Или где тут микрофон? Вот ну, здесь? Вам буду тут говорить. Днем. Ты, конечно, не Саня. Oh, yeah, Позлимся немного. Позлимся немного. Do Блин, нахрена я... Нахрена я в него выстрелил? План не важно. база чокнутого <смех> видели как надо ⁇ -мо ⁇ почему из вас никто не хочет вымирать как сделали динозавры о я помню я не то что я не фанат я у него особо не задротил но Помню, я скин. Нет. Зачем я это вообще говорю? Все пропало. и пятое место получил снова. Какого хрена? Блин, и кого-то началось. Твою налево. Все пропало а, нахрена я пошел туда. Плана кубки оправдывает точнее, жетоны. Открываю последние ящики. Нихуя думали, что я покажу вам все данные? хе -ха. Сосать. Хейтерам. Вот это вот мне выпало на последнем моем ролике по открыванию боксов. Это еще что такое? Нихуя ж, <звук> <звук> Вот это что такое? чего плачешь, Эдгар. По приколу улучшаю. Лан, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, еще увидимся. Конкретная дата, когда я заброшу. Это после Нового года. 3 января 2023 года. Я покинул игру. Навсегда. Так что прощайте.